Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике. Сегодня оперируем пациента с синдром, синдромом Данбара. То есть это а, компрессия внешняя а, черепного ствола, так называемой срединной связкой аорты, которая проходит между ножками диафрагмы. И вот вот здесь у нас черевный, черевный ствол сдавливает этот сосуд нарушает гемодинамику, пациент испытывает жалобы. диспепсии, боли в аварийной еды, то есть выражены вегетативные нарушения, боль за грудиной. На КТ было видно сдавление этого сосуда извне, более 70%. Поэтому в данной ситуации сейчас будем делать рассечение этой связки медианной вот, и делать декомпрессию чревного ствола. На первом этапе я сейчас скрываю малый саммит между желудком и печенью, чтобы осуществить доступ к правой диафрагмальной ножке, дальше к аорте и черепному стволу. Сейчас я с аппаратом горшу делаю окно, и, вот, и будем двигаться дальше. Я сейчас, видите, вскрываю вершиночку париитальную вдоль правой ножки диафрагмы, вот здесь подо мной находится аорта. Сейчас потихонечку будем двигаться вперед и освобождать всю эту зону. Я сейчас обложу пищеводный ретрактор вокруг пищевода, чтобы мне потом правильным нитяженицем хорошо очень развести ткани. Вот таким образом. Вот так хорошо все. И теперь видите, у нас вот здесь все натянуто, Вот таким образом можно спокойно работать. Август. Вот эта ножка у меня диафрагма правая. И, те, и как раз под пищеводом проходит вот этот стол заднего блуждающего нерва. Я сейчас в руки взял монополярный электродик, и очень удобно Нижних вот так, видите, отсепаровывать, не нарушая слоев, ножку диафрагмы, как раз вот от этой связки, вот эта связочка, то есть это то место, которое нам нужно с вами будет обрабатывать. И аккуратно сейчас подхожу к аворте. Видите, вскрываю как раз связочный аппарат, который покрывает сверху ножку диафрагмальную в сторону вот. производим аккуратно выделение этого крупного сосуда я продолжаю выделение ножек диафрагмы это правая это левая ножка диафрагмы здесь влуждающий не обходить это между ножками диафрагмы вот эта восьмерка как она перекидывается и вот так аккуратненько мы с вами сейчас идем вниз как раз непосредственно в нашей зоне интереса вот сейчас я дошел видите рассекая мышечную стеночку связочки слева и как раз медианный связки видите дошел до передней стеночки аорты, как раз в том месте где у нас подходит черевнество вот таким аккуратно аккуратными движениями потихонечку монополярным тоненьким электродиком пересекаются мышечный волокна и вот видите подо мной а вот смотрите я пересек мышечные волокна и срединную дугообразную связочку вот это как раз наш черный ствол видите вот это желтенькая а вот вот она идет стеночка и вот он начинается отсюда идти мы его весь сейчас с вами освободили я чуть-чуть еще досеку мышечные волокна Здесь сверху, чтобы полностью освободить его. И вот он теперь у нас свободный. Тут мы вот так ретрактором специально отводили левую желудочную и общую печёночную артерию. Вот он у нас свободненький. Видите, все мы его освободили. Чистенькое окошко хорошее. Ножки диафрагмы нам здесь ушивать смысла нет. Мы ничего не расширялись. Можно, правда, вот этот один шовчик сюда положить. Это нервус лагус, который идет позади пищевода, это стеночка пищевода и сам пищевод. Оперативное вмешательство мы сделали, все у нас сухо, аккуратно. Сейчас наложим шовчик один и операцию будем заканчивать. Это окончательный вид оперативного вмешательства. Блуждающий задний нет, задняя стенка пищевода. Левая диафрагмальная, правая диафрагмальная, Но, ножка. Вот между ними вот это расстояние, мы сейчас шовчик положили, чтобы у нас только проходил 5-мм инструмент. Вот. и пересеченная ножка левая вместе с медиальной, медианной связкой, вот, которая вот в этом месте, видите, вот это орка желтенького цвета. Здесь у нас начинается как раз тронпус целиапус чревний ствол. И вот мы его весь освободили, пересекли вот эту связочку, пересекли волокна. Вот таким подобным образом, то есть она сдавливала как раз этот черный стол. И вот мы рассекли, расправили, и теперь гемодинамика ну, будет хорошей.